Привет, друзья, с вами Амир Исламов. В этом коротком видео я покажу, как поставить темную тему в десктопную версию Фигмы. Если с браузерной версии все более-менее понятно, вы переходите на сайт peppertigre.com. далее устанавливаете просто расширение, если у вас браузер Chrome, Яндекс Chrome либо Google Chrome, добавляете расширение в браузер, затем переходите в дополнение, активируете его, и у вас в фигме появится такая кнопка как Dark UI, темная тема интерфейса. С браузерной версией все легко и доступно, ничего дополнительно делать не нужно, вот у нас фигма во всей красе темная тема. Ну сразу скажу, поработав немного светлой, ты к ней привыкаешь, но стоит чуть поработать в темной, ты уже привыкаешь к темной и тебе неохота возвращаться к светлой, здесь уже в зависимости от ваших предпочтений. Теперь покажу как установить эту тему в десктопную версию, вот, у нас у Figma есть десктопная, работает тоже через интернет, можно без интернета, но сохраняться она онлайн постоянно не будет, приходится экспортировать. Вот, у нас есть десктопная версия и здесь данной кнопки уже нету, сейчас покажу как все это дело установить. Нам понадобится все тот же сайт PaperTigger, далее переходим вот сюда вот, загрузить плагин. Открывается сайт GitHub, здесь у нас есть кнопка загрузить. Мы загружаем все это дело на компьютер в zip-архиве. Я сейчас поставлю загрузки, куда-нибудь сюда, нажимаем сохранить и далее распаковываем все это дело. Здесь будет краткая инструкция на английском. Я ее сразу не особо понял, но сейчас покажу видео более доступном варианте. Что делаем дальше? Тут будет файл Figma Fidgest. Вот. Нам сейчас нужно все это дело скопировать. Я рекомендую открывать через любой текстовый редактор. Нажимаем «Открыть в программе». Далее «Ctrl-A», «Ctrl-C». Мы скопировали все это дело. Теперь переходим в Figma. В Figma нам нужно открыть вкладку «Help» и выбрать этот второй предпоследний, developer tools, жмем его, и далее откроется у нас инспектор фигмы, так, что-то у нас с первого раза не сработало, давайте еще раз, вот, открылся данный инспектор, назад, вот он здесь, здесь нужно найти вкладку source, находится у нас здесь, нажать new snippet, скорее всего будет откроется вот здесь, вот вам нужно нажать на стрелочку и выбрать snippets. Нажимаем на New Snippet. Вставляем сюда наш код, с которым мы скопировали с документа. Ctrl-V. Далее переименовываем сниппет. Rename. Так, что-то не то появилось. Переименовываем. Вот, Переименовываем его фиг jets. Это все дело мы удаляем. Обязательно нужно учитывать регистр букв FIG и с большой буквы JS. Нажимаем Enter и запускаем Run. Немного подождем и готово. Теперь переходим в саму фигму. Здесь мы это дело закроем. И как мы видим, здесь появилась тоже кнопка смены темы. Проверим, как все это дело работает. Поменяем на Dark UI и у нас открылась темная тема, откроем файл видим слева и справа теперь в темном интерфейсе привыкать вам если вы сразу пришли с темного интерфейса с Photoshop, к примеру вам будет вполне приятно если вы какое-то время уже поработали в светлой фигме то скорее всего темная тема сначала будет доставлять дискомфорт из минусов я бы отметил что фигма обновляется Регулярно быстрее появляются мелкие доработки, ведь как здесь к примеру. А плагин немного не успевает. Из за этого появляются такие небольшие баги, как вот здесь к примеру. Светлые какие-то элементы проскакивают. И как здесь, к примеру, тоже. New Time у нас в светлый, осталось в светлом интерфейсе. Вы можете обратно переключаться и менять на светлый интерфейс. На сегодня все. Надеюсь, видео было вам полезным. Спасибо за лайки и комментарии под видео, и до следующих уроков. Пока.